Да, это все она, она, знаешь, знаешь, она была такая, словно израя, свободна, словно птица порхая, вся неземная, похожа на ветер. Такая же озорная, застенчивая, Но приветливая. Немножко гордая, как огонь. Понимаешь, Как природа в Париже. Никогда не угадаешь. Молчаливая. Вся говорит танцем, Очарует улыбкой и мягким румянцем. Так молода, Словно за спиной ранец. Любит воздух Урбана, Любит, но не глянец А глаза? Глаза, как сиреневые облака, Как вишня весне хрупка. И после этого ты спросишь, Что я в ней нашел? А тебе нравится звук старых магнитов? Квоская туша — этот треск и легкий шум, как этот саксофон твой разрушает разум. Таких людей, как ты, видно сразу. Для них важнее блеск души, а не яркость разу. Она одна такая, понимаешь, словно мираж. Мама, я знаю. Ты понимаешь меня? Я знаю.